Приветствую вас, школа казачьего ножевого боя, Также, как и всегда приглашает на занятия, Также, как и всегда она бесплатная, Также, как и всегда мы имеем много бойцов, которые ходят сюда, ну фактически открытый ковер, то есть вы можете набраться опыта, можете пофектовать, можете поучиться, можете кого-то еще здесь чему-то научить, мы всегда открыты, готовы к чужому опыту и свой отдаем. Вот, безвозмездно и бесплатно поэтому ждем пригодите причем самое тесно можно вводить как не только вверх но и вниз если если это сделать у нас при вот этой вот работе это, да, тоже область поражения ну, Тем более, перочинный нож это мы не прибачат нос мы, мы мы говорим четко про вот эту работу этим ножом а. в данной ситуации в данном спортивном случае а. это не приходуха, это спорт Всем снова здрасте, это снова вы, это снова мы, филиал школы КНБ «Априлевка» в городе Москве на общей тренировке. Бытует мнение, что КНБ загнулась. нас принимают менты, по полной программе привозят сюда, тут же встречают и тут же увозят. Не обращайте внимания на руку, здесь должен быть нарисован большой факью всем нашим хейтерам. завистникам, хейтерам и конкурентам. Херня война, ребята. КНБ «Апрелевка» нашему Серега филиалу сегодня ровно 11 месяцев. КНБ «Москва» живет и процветает уже не один год. Тренировки каждое воскресенье в Москве 13.00 встречаются люди в центре зала метро алма и занимается каждое воскресенье бесплатно для всех желающих вход открытый. КНБ «Апрелевка» всем смертям на зло ровно 11 месяцев продержалась в формате «в графике» понедельник, среда, пятница, 8.30 на одном и том же месте, на спортивной площадке парковая 11. 11 корпус, 1 воркаут площадка менты не против, бабушки местные уже давно привыкли поэтому приходите, занимайтесь никто нас не гоняет никто нас не прессует, спорт вне политики, быть или не быть это даже не вопрос КНБ Апрелевка, КНБ Москва, КНБ, все остальные филиалы, быть были, будут. Были, есть и будут есть. О, будем есть. Как раз суп приготовился. Все, мы пошли. До новых встреч. И главное, не палим щи. Фехтовальный прием. Бадман. Сначала идет рука, потом отсюда же на корпус. Либо на голову, если в маске. И, в принципе, без замаха это делается. Основная ошибка. пропускаем вперед. Либо на одну руку. Естественно, там все по уровню сложности, то есть человек, партнер может стоять, не сопротивляясь как муникетам, потом он лениво сопротивляется, пробивает мне корпус, например, то есть я корпус, корпус, корпус не здесь, вот здесь. То есть я вот не укали, не бойся, сбив тут. Потому что уже не идет по этой. Не, ну я вот, если я не попал, попал в клинок, да, ты по-любому пройдешь. Вот. А я должен здесь вот этой рукой а, парировать, то есть перебить его руку, защититься. И вот это идет наработка обоюдная. Ну, тоже это надо нарабатывать, в принципе. Одни и те же такие приемы, которые работают в поединке. Они могут нарабатываться, кстати, кто-то говорит, что с вот ножом все это туфта, а то, что идет с ножом, без оружия не работает. Но, в принципе, пробуем нарабатывать и без оружия. То есть если он идет, ну точно так же, Там, может быть палка у него, да, безбольное. А, это а, Когда говорят, что нету контроля, перехвата, захвата контроля ножа ну их относительно нету медленно здесь у меня есть контроль в это время пробиваю челюсть челюсть возможно даже ломается человек падает в накау что такое накау ну хотя некоторым структурам надо объяснять что такое накаут я не знаю, насколько вам пригодятся, я надеюсь, что пригодятся советы, которые и некоторые секретные хитрости, которые я сейчас расскажу. Но, по крайней мере, в том виде спорта, которым я занимаюсь, он достаточно близок к ножевому бою, это основополагающие вещи, без которых вести бой практически невозможно. Значит, первое, что стойка по возможности. Если это не прямой открытый бой, где, как я всегда говорю, что если есть возможность, лучше убежать, лучше убежать и не ввязываться в бой. Значит, если это просто как бы тренировочный и спортивный бой, то стойка должна быть следующая. Первое правило. Вы должны находиться на задней опорной ноге. И, соответственно, центр тяжести должен находиться абсолютно четко между ногой, которая стоит впереди и ногой, которая стоит сзади. Но, тем не менее, все равно вы должны стоять на задней ноге. Я сейчас покажу, для чего это нужно. То есть максимально вес переносится на заднюю ногу. Для чего? Для того, чтобы, если вы, например, атакуете да, без подшага, а просто вытягиваетесь и бьете либо в ногу, вы могли. Давайте чуть-чуть вперед, да, вот чтобы могли совершенно спокойно уйти а, обратно на заднюю ногу. У вас нет, чтобы не зацепили а, уходящую ногу. Показываю еще раз. Если я, например, стою просто центр тяжести на передней ноге, например, я там, предположим, я дотянулась, что мне необходимо сделать, чтобы уйти? Мне нужно сначала перенести центр тяжести назад, а потом оттолкнуться. Это очень долго. А, чем это грозит? Как минимум тем, что при отходе, да, правильно, вы получите либо по голове, либо при отходе вы получите по корпусу или по руке. Если вы стоите таким образом на задней ноге, раз, и вы ушли. У вас не, Вы не тратите время на то, чтобы перенести центр тяжести и так далее. А, еще одна небольшая хитрость. Если вы работаете с подшагом, то есть наносите удар с подшагом, раз и два, вот это неправильно. Сначала если вы сначала делаете подшаг, а потом идете и наносите удар, куда бы то ни было, там по ноге, это сразу видно, потому что сначала идет движение ногой, а потом идет движение уже на поражение. Поэтому, если вы работаете на дистанции, которую вам нужно сократить, вам нужно сделать следующим образом. Подшаг и, соответственно, касание ноги земли и удар должны наноситься одновременно. То есть вот так, раз, все, противник уже видит ваш ваш какой-то маневр, и он уже начинает предпринимать какие-то меры. Если вы. Вот еще один. Я почему немножечко а, начала двигаться, еще один, одна из небольших ошибок, это то, что вы стоите практически без движения. Если вы находитесь постоянно в состоянии пружины, отскока на полусогнутых ногах, вы можете очень быстро и оперативно совершить маневр в любую сторону, назад, вперед, вправо и влево. Если вы стоите и ждете удара, вот, предположим, вот таким образом. Вот на моей практике, как правило, бойцы, которые стоят на месте, они проигрывают. Почему? Потому что они не мобильны. Тоже можно. Ё. Он Видишь, ты только начала, я уже отошла, я уже разорвала дистанцию. Тебе придется либо, дотягиваться. либо меня дотягиваться, я могу тебя накрыть сверху абсолютно четко. Еще одно очень хорошее упражнение, ну, как бы один очень хороший прием, который может вам помочь. Вот, не, всегда бьем только в то место, где только что находился <кклево> либо рука, либо нож, либо то место, как, в которое вы нацелились и хотите нанести удар Никогда не тянитесь То есть, руку выставим Сейчас я буду нападать А ты руку просто уберешь, хорошо? Никогда не тянитесь, потому что, как правило, вас накроют либо справа, либо сверху Ромазали, не дотянулись. Все, уходите, разрывайте дистанцию и готовьте атаку снова. Все, я первое... То, вот то, что я говорила. Потянулся, я тебя да. накрыла сверху. Причем сейчас мне не удалось в полной мере показать вот этот самый прием. Потянись еще раз. Что нужно сделать? Нужно перенести вес тела. Ну, здесь нужны очень сильные мышцы-стабилизаторы, которые удержат вас в балансе, потому что, чтобы не завалиться вперед, вы уходите тазом и всем, и сверху накрываете рукой. Очень хороший, очень такой грамотный прием, но здесь очень важно делать упражнение на баланс. Если вы завалитесь, еще раз, вот я упаду, да, ну, что максимум, что я могу, либо я, если успею перехватить хват, накрыть сверху, либо, да, либо, вот, вот. Только разучивается и делается следующим образом. Чуть-чуть скосолапливается задняя нога, чуть-чуть вы опираетесь на носок, пятка висит. Для этого должны быть очень сильные мышцы ягодицы и передней и задней поверхности бедра, чтобы держать себя на задней ноге. Передняя нога только в качестве опоры и в качестве разогревания пружины. Вы стоите? Вот. Раз я.. Мне не далась атака, раз я оттолкнулась и ушла назад. Если я стою на передней ноге, мне сначала нужно убрать вес тела назад и только потом оттолкнуться до потери двух-трех секунд. В бою это катастрофа, это крайне много. Но вот дома, например, как воевать, это ровно домашний свой. Стой. Стоит. Стоишь и против чайника Разве обороняешься. Внимание, да. Одна стопа. Ну, кому как удобно. Мне просто так удобнее. Так больше отталкиваешься поверхность, и так удобнее отталкивается. Задняя стоит на нога стоит на полуносочке И делаете просто приседания. Можно взять утяжеление со временем. И вот приседайте. Попрыгали на напряженных ногах. Опять присели, подержали, постояли в напряженном состоянии, в статике. Опять попрыгали, сели. Медленные приседания. Именно в той стойке, в той позе, которую вы потом будете э, вести бой.